Папа, это наша тема, не лезь. Так ты мне тут поумничать. Ай. Смотри, какая. Ай. Да я такая знаю. Лера, что за слова, что за панты? Ну ты. Что? малолетные щеты. А может, хватит? Шло время конкурса. Кстати, я тоже участвую. Какие участвуешь, Лера? Ты что, прикалываешься? Никакие ты не участвуешь в Участвую. Ты не участвуешь, ты разыгрываешь, Лера, так нечестно. Хочу сегодня я остаться у подружки дома, договорились Какое время? Пол шестого Но тут же понимаете одна проблема Какая? Папа, это наша тема, не лезь Так ты мне тут поумничай Ай Смотри какая Да я такая знаю Лера, что за слова, что за панты. Ну ты Что? Малолетняя еще ты А может хватит? А может нет? А может хватит? А может нет? Вот так всегда, у тебя дурной ответ Разговора ни о чем все так думаем, думаем, думаем, думаем как да. И так делаем, делаем, делаем так Про себя это я так, не обращайте Как бы мне тут отмазаться, ну как, ну помогайте Я не пойму, да, что я делаю и не то Хоу, а то мне тут напомни Про что? Последние твои деньги. Одной тринадцать, второй пятнадцать И что мы маленькие? Опаньки, хоу Что? Опаньки Ну что? Какие мы тут взрослые? Какие Какие есть? Какие есть? Наверное, это зря, и перегнула палку в жест. Ребят, папа, погоди минуту Вы все такие, вы считаете, что это круто? Честно? Я не знаю, что сказать Походу вопрос закрыт, для тебя гулять Вера, ты полная дура, дура и не шуры-муры Ты че творишь, ты как с папой говоришь А, и так, взяла себя быстро в руки, подходишь И ему, папуля, ты меня простишь Больше не буду, мой родной Ты перегнула палку, понимаешь? Знаешь, папа, понимаю Это прям было не я, прости Наговорила гадости, но отпусти Отпусти Нет Отпусти Я сказал нет Отпусти Ну нет Но отпусти Кунду. Пришло <смех> время конкурса. Беспроводные наушники, как мы и обещали. Powerbank, смотрите, такой беленький, да, как Эпполовский похож. У меня такой же есть. У Значок. нее такой же. Ну что, начинаем розыгрыш? Кстати, я тоже участвую. Какие участвуешь, Лера? Ты что, прикалываешься? Никакие ты не участвуешь участвую. в розыгрыше? Ты не участвуешь, ты я разыгрываешь, Лера, не так нечестно. Не Нет. Бери это, хорошо. Бери тогда, регистрируйся, пиши свой идеи на сайте на кешбек. Я уже все сделал. Что ты Ты серьезно говоришь? Да ладно, нет. Я шутю, ребята. Смотри, Это какая. Ну что, ребят, разыгрываешь ты? Значит, так, первые беспроводные наушники. Ребята, сам пробовал. Офигенные, реально наушники. Беспроводные, серьезно. Смотрите. И вот такой Power А вторые наушники мы разыграем на следующий раз. Конкурс продолжается также. Вам нужно всего лишь зарегистрироваться на этом сайте. Ссылочка вон в описании. Скопировать свой ID и отправить в комментарии. Все те, которые участвовали. Сейчас и, к сожалению, ну не выиграли призы, вы все равно участвуете дальше, ребята, так что у вас еще есть один шанс. И, и это не последний, потому что на нашем канале еще будут конкурсы. Еще будут постоянно будем каждую неделю. И также будет на iPhone Лен 5S полностью в коробочке, полностью новенький запечатанный. Она тоже будет разыгрывать. Так что обязательно участвуйте. А также Instagram. Сегодня будем разыгрывать призы в нашем Instagram. Кто писал слово baby? baby? Да, кто нам писал в директ baby, мы будем реально разыгрывать. Ну что? Что сначала разыгрываем? Я не знаю. Давайте наушники. наушники. А потом да, ребят, потому что по цене, оно в принципе, одно и то же. Так же самое, мы покупали на этом сайте кэшбэк, там часть денег реально возвращается. Обязательно регистрируйтесь на этом сайте, потому что часть денег вам возвращается. Мы вот это вот все покупали реально там. И там реально возвращаются бабки вам обратно. Обязательно регистрируйтесь, копируйте эти и сейчас прямо отправляйте в комментарии. Ну что, поехали. Начинаем. Ты пальцем тыкаешь. Хорошо. Куда вот так Ты, ты пнешь пальцем, то ты победил. Поехали. Все честно, ребят. <смех> ага, ну давай. Номер шесть. Вот этот? Да, вот. Убирай память. На 63? На 0. -3. На 3? Да. 640 2503 Итак, ребята, кто под номером 640 2503 тот выиграл наушники. Ну что, тебе очень сегодня повезло, потому что именно ты выиграл наушники. Класс, вот эти вот наушники отправляются. Девочка. Вы... Или девочка, мальчик, или девочка, обязательно напиши нам в да. комментариях, какой номер 640 640 25.03. Все, по регистрации номер 640, повторюсь, 25.03. Обязательно свяжись с нами, напиши нам в инстаграм и мы отправим тебе этот приз. Все-таки сегодня не выиграл. Не разочаровывай. Потому что на следующей неделе вы играете дальше. Вы, да, вы дальше играете. Ваши номера все-таки в игре. Лера обратно будет выбирать вас. Так что все еще ничего потеряно. Каждый из вас может реально выиграть. Ну что, теперь разыгрываем инстаграм, конкурс в инстаграме Те, кто да, писал повар. нам "baby" и, и обязательно наш подписчик, мы сейчас проверим. Вот так вот это. Да, будет. Давай, О, давай, запускай. давай. Лера. Все? Я, как, не, подожди, я да, назад, ну, назад, назад. Подожди, подожди, подожди. Все, все. Ребят, вот этот вот Power Bank отправляется сейчас тому, кто выиграл. А следующий, вы сейчас на следующей неделе в конкурсе, никуда не теряйтесь. Ну что, поехали? Начинаем? Да. Поехали. Раз. Два, Два. Три. Три. на самопальцем. Угу. Давай. Все, все, не крути. Алина 285. Ребят, Алина 285, Бэйди, захожу на твой профиль. Да, ты написала, посмотрим, подписана на нас. Подписана? Да. Да, точно, Подпис... да, да? Да, да, Все, у нее 237 подписчиков. Алина 285, мы тебя поздравляем. Налера, да, бручай. Напиши нам свой адрес. Ты... Выиграла в инстаграме И получаешь от Video Baby этот пауэрбанк Новый пауэрбанк, он может заряжать телефон Также без подзарядки Вот раз и уже зарядка пошла Смотрите, если вам видно Убираешь, уже зарядки нет Раз, пошла зарядка Можно Вам наверное будет, да, не слышно и не видно Но действительно оно заряжает Но это у кого телефон поддерживает эту функцию У меня такой же черный, у Леры такой же черный пауэрбанк Реально А тебе как и отправляется белый Итак, наш конкурс положил к концу, но если вы ничего не выиграли, то не расстраивайтесь, потому что на следующей неделе вы продолжаете играть и пишите слово BABY и регистрируйтесь на сайте. Ссылочка в описании. Ссылочки все в описании. Ребята, ждем от вас. Дальше продолжает играть все. Вы видели, как проходит все честно. Обязательно регистрируйтесь, пишите ID, номер в комментариях, пишите BABY к нам на видео BABY в Инстаграм. И следующая неделя. Мы играем вместе с вами и разыгрываем крутые наушники. До нового видео, до нового рэпа, до нового влога и до нового конкурса. Всем пока! Все, Тут и всегда вот это вот так. А я такой пока. Теперь мы с поменялись, короче. Все, ребят, всем спасибо за видео. Пока!